Итак, приветствую вас, зрители и подписчики моего канала, с вами Веном И сегодня мы сыграем альтернативную миссию Той, которую мы до этого выполнили, помочь Нове Я сыграю за то, чтобы помочь Тошу Помогите Тошу устроить массовый поверь из терминового фолса, Освободив множество врагов Менгска Тош останется с вами и будет обучать фантомов, которые поступят к вам на службу Ну что же, Тош, давай-ка ты нам помоги своими фантомами Почему ты не рассказал мне о своих планах сразу, Тош? Впрочем, я все равно доверяю тебе больше, чем этой убийце на побегушках у Доминиона. Мы начали это дело вместе, так доведем же его до конца. Неудачный выбор, мистер Рейнер. Я знал, что могу рассчитывать на тебя, брат. А теперь пойдем скроем новый Фолсом. окей. Загружаю данные о новом Фолсоме. Вот, брат, полюбуйся. Они окопались со всех сторон. Похоже, Нова предупредила их. Теперь без хорошей армии туда не пробиться. Тебе нужна не армия, а один единственный фантом в нужном месте и в нужное время. Тогда мы полностью полагаемся на тебя, Тоши. Мои парни сделают все возможное, но им понадобится твоя поддержка, чтобы выйти на позиции. Не вопрос. Основную работу я беру на себя. Просто отправляй бойцов мне в помощь, об остальном я позабочусь. Рядом с основным зданием есть два тюремных блока с военными заключенными. Если мы освободим арестантов, то, вероятно, сможем рассчитывать на их помощь. Что еще? Доминионцы построили базу у главного входа в тюрьму. Уничтожьте базу, и охрана разбежится. Все остальное предоставьте заключенным. Ладно, Тош, ты готов? Я очень долго ждал этого дня. Я готов. Ну что же, Тош, похоже, запланировал данные... Побег еще с самого начала, как только его друзья и заключили в новый Фолсон. Как только он пришел в наш отряд. Так что неудивительно, что он подготовился к этому как нельзя лучше. Смотрите осторожность, если поблизости есть ракетный на или ворона, они могут обнаружить Тоши и сообщить о его местоположении всем вражеским войскам. Окей. Так, мы играем за Тоши. Что ты хочешь сказать? Так, ну расправься с этими окранцами отлично у меня постоянно включена маскировка я незаметно поберусь к охранникам и перебью их есть у меня один фокус я его называю взрыв мозга помогает mm. убивать по несколько врагов за раз видишь турель на той стороне моста. Если я подойду слишком близко, доминионцы обнаружат меня. Так, а мы видим еще и Рейнера, при этом базы сцел. Беремся. Я буду тихо. у него ХП очень много, поэтому тоже может принимать Шутят. очень много ударов. Да, а вот тут, слушайте, момент такой интересный. А, надеюсь, тут еще и при этом на танк. Нифига себе. Нифига себе, Тож. Ну ты даешь. Какой-то просто живчик. на подмогу идут мои ребята. Все, что от тебя требуется, это посылать подкрепление. А я позабочусь об остальном. А может и нет. Я сам тебя, хозяин. Блин, погибли люди. А, он еще шлет отряд? Да, вообще пофиг в принципе. Так, извини-ка медик, конечно, но.. Тебе не жить. Ух ты. Отлично. Товщинка все готовы. Я буду Войска союзников атакова. Давайте ломаем реактор. Так, отлично, ребята, мы справились с этой обороной. Знаете, напоминает чем-то вар. чем-то напоминает, хотел сказать. Отлично тоже. Мы двигаемся дальше. <шшш>. Так. Да. у врага тоже есть, оказывается, где здесь. Убивайте его. Давай, помогай. заканчивается энергия ага. я могу восполнить ее за счет жизненной силы Эй, союзника это Спасибо. называется поглощение чем здоровее союзник, тем больше энергии я получаю процедура безболезненная ну почти может и так а может и нет ну-ка, иди-ка сюда Спасибо. Нифига их там. Они восстановили, я смотрю снова. Давайте отходим. Лечите меня. извини -ка. Сейчас разберемся му Твою... точку. Твою... Ништяк. Так, надо набрать достаточно энергии, чтобы можно было нормально пробежать там. Сейчас наберем. Может, это, а, может, это... Так. Сейчас разберем. Дождь, ты приближаешься к первому тюремному блоку. О. заключенных, и у нас появятся новые союзники. да готовы убить охранников тюремного блока вот это я бы, конечно, духовно сейчас с удовольствием. Так, они пошли дальше, да? Ага, еще энергию возьму и давайте пойдем может в атаку. И так, а может и нет. Ага. войска союзников ловика ребят кишки кошка дурацкая так ребята нет освобожденные заключенные помогут нам уничтожить остальные посты охраны а, они тоже будут воевать. Так, а что это? <coughs> Поехал один главное, все остальные садятся за байки эти. Так, вот а тут что за вход есть. А, мы можем сверху у них, да, просто Войска всякую фигню союзников атаковать. Ну-ка. Okay. Так, извещение Кошка у меня все время помешает. союзников... Так, а там у них где-то гасты, видимо, есть. Да, вон гасты, я вижу. Давайте вниз. Давай, лечи мне. Лол. Просто два мародера убили снайпера. the blue. ждем новую эпорточного. Так, а может и нет. Я сам себе хозяин. Как бы сломать сломали может, и надо так, теперь подлечиться а может и нет. Войска... отсюда Войска... постоянно выезжает по одному что ли я что-то не пойму Ну ладно, я думаю, там должны справиться с войска. Я просто хочу разобраться с заводом. Хотя вроде пока никого не выпускает, да? Отлично, ребята Отлично Готовченко Мы готовы двигаться дальше Отвлеки, пока мы разворачиваем форпост Можете Ты рядом со вторым тюремным блоком, Тош Хочешь завести новых друзей? Можешь положиться на нас, Тош Мы отвлечем охрану, пока ты будешь освобождать заключенных Сейчас разберемся. Я буду очень тихо. Я сам себе хозяин. Войска союзников атакованы. Так, Давай, давайте слышать. База союзников атакована. Там база свою, наших союзников атаковали. Теперь, когда эти ребята на свободе, мы разнесем тюрьму по камешкам. Отличная работа, Тош. Так, давай-ка энергию. Пососи немножко. Как бы ты ни звучало. Тошь, ядерная ракета готова к запуску. Так, Покажи одна цех. у нас. Учти Или что открывом может зацепить и нас. А может, нет. Четыре штуки у нас аж. Точку. Окей. Бай-бай, беби. Вообще пофиг туда. Ловите сюда еще себе ядерку. Ой, ой. Он какой то я смотрю, есть это палево. Ай-ка сюда еще ядер. Неплохо. Войска союзников атакованы. Да -мо, сукин сын, этот рейвен. Еще одна ядерка у меня осталась, да? Войска союзников. Ну и можно вот сюда зарядить. Ловите, ребятишки. Тебя это еще не все, что ли? Блин, дерьмо. Сраный Рейвен. А сукин, сын. А че мы не взорвали их, что ли, центр? Может быть Команда центра еще жив, оказывается после такого да блин сука, он знает где я нахожусь что ли а -а -а -а -а -а -а -а нет дерьмо собачье отходим может так? А может значит надо будет все-таки сейчас с потреблением открывать вас ребята и как там прорываться что я не пойму Короче, просто знает, где он находится тоже. Даже его не видя, он все равно знает, где он находится. Может и так, а может и нет. Да, так что я, наверное, зря ядерки использовал. Дерьмо. Дерьмо. Базу снесли, кстати. Блин, там и два рейвана даже, что ли. Нет, там один, но он просто летает все равно за затошен. А, или нет, там два их все равно. Да. Хм-хм-хм. <laughs> Давай, давай, давай, давай, ломай. Войска союзников атакованы. должен взорваться сейчас там. Так. Наконец-то хоть, хоть продвижение. продвижении. А войска союзников атакованы. Давай убивай. Отлично. Ну, а все, теперь все войска туда переключились, тут все равно никуда не остался. Фу, блин, капец, задание оказалось. Ну, не Просто я вот немного сглупил. Потому что решил ядерки использовать очень рано. он попозже это выпустить. Так, ну, тут все понятно. Уничтожаем районов, я так понимаю, больше по идее нигде. Ага, нет, нигде не могут появиться. Они еще здесь могут респавниться. Ну, хотя это уже без разницы, да, тут уже все войска убивают. Войска а, разруш... разрушить вход в тюрьму вообще-то задание, да? Мы тут всякой фигней занимаемся, честно Я говоря. Я Отлично. Ты только что открыл ворота Ватрейна. Теперь вас спасет ниччуда. И допадут стены его. Вы свободные братья и сестры. Вас ждет новая жизнь. Сестры. Ну вот только одни мужики были. Побег. Ну, я, кстати, да, тут не весьма сильно забил. Э -э, немножко на некоторые цели. И, в общем-то, играл весьма посредственно. Ну, в общем-то, ладно, мы все равно выиграли, конечно же. Надеюсь, понравилось вам данное видео. Давайте посмотрим. Окончание. За 50 лет ни один заключенный не сбежал из нового Фолсума. А мы за один день освободили всех. Даже не верится, что у нас получилось. Вы молодцы. Теперь мы с фантомами закончим дело. Убьем Минска. И сожжем Джимминион дотла. Избавление от Менгска — только первый шаг. С него начнется новое, светлое будущее. Неужели ты не понимаешь? Мы освободили всех инакомыслящих, выступавших против Менгска. В этом наша истинная победа. Ты правда такой наивный. Завтра будет новый Менгск, а за ним придет следующий. Твоя прекрасная мечта о светлом будущем просто иллюзия. Если все так безнадежно, почему ты здесь, Тошь? За что ты борешься? У нас одна цель, брат. Я не успокоюсь, пока Менгск жив. Месть нам ни к чему. Наша революция ради свободы. Это твое будущее, Мэтт. Но оно не для таких, как мы. Ну, в общем-то, концовка, видимо, оказалась этой миссии не такая уж радужная, как я ожидал Соответственно, я думаю, правильно сделал выбор в пользу новой Думаю, тебе интересно будет узнать то, что его фантомы присоединились к нам и нашей маленькой революции Ты явно питаешь слабость к неуравновешенным псионикам, Джинни А я думаю, зря мы дали волю этим чокнутым Старина Менгск не просто так их под замком держал для Менгска они были оружием, не более того. Любое живое существо имеет право на свободу. Любое. Я очень рискую, доверяя тебе и твоим людям тоже. Надеюсь, снова ошибалась насчет вас. Ха. Не слушай ее. Процедура перевоплощения фантома отражается на каждом по-своему. Но все мы при этом остаемся людьми. Мы стали призраками по своей воле. Ни она, ни ты, ни Менск не навязывали нам это решение. Потому что единственная настоящая свобода, которая есть у каждого, это свобода выбора. Но могу ли я доверять фантомам? Могу ли доверять тебе? Не бойся. Мы будем с тобой до конца. Твои братья и сестры обязаны тебе всем. Mm, радостно, что это понимать. Срочное сообщение. Как нам стало известно. Что такое? Сейчас. Кейт? Но.. Я... После дерзкого налета на тюрьму Новый Фолсом на свободе оказались опаснейшие государственные преступники. Служба безопасности Доминиона приведена в полную готовность, поскольку многие из беглецов ранее принимали участие в проекте «Лезвие тьмы», который, как нам удалось узнать, был частью программы Доминиона по обучению призракам. Также нападавшие освободили группу политических диссидентов. Дейт, hey, вам известно, кто это сделал? Замешаны ли в этом рейдеры Райнера? Судя по уликам, это были именно они, Донни. Итак, сегодня Джим Рейнер сделал вселенную еще опаснее для мирных жителей. С вами в студии UNN на Кархале был Тони Вермиллион. Не для мирных жителей, а для плохих ребят, Донни. Я бы на твоем месте уже начал волноваться. Ну, в общем-то, такие вот дела. Давайте сейчас еще на мостик поговорим с хорным Я уже не знаю, чего на самом деле добиваясь. Кручусь на месте, пытаясь поймать себя за хвост. Командир, мы были с вами с самого начала. Ваше чувство справедливости вот что не дает нам свернуть с выбранного пути. Я уже давно потерял веру в справедливость. Всю свою жизнь я сражался. Я убивал. Я посылал отличных ребят на смерть. Ради чего? Сейчас у меня единственная цель в жизни. Отомстить Менгску. Когда рассеется дым, надеюсь, такие парни, как ты, построят лучший мир. Обязательно. Главное то, что вы подарили нам надежду, Са. И пока она есть, я не сдамся. Обещаю. Ну, в общем-то, да. Выбор в пользу новой, как мне кажется, оказался более правильным, потому что Тош это такая очень скрытная личность. Чем, кстати, закончится с ним сотрудничество, мы, к сожалению, не узнаем, потому что это... Одна альтернативная миссия, я дальше не собираюсь продолжать данную линию вместе с Тошем. И потому, соответственно, я думаю, на этом будем заканчивать данное видео. Если оно вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока, удачи!